Эх, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Я помню чудное мгновение. Передо мной явились вы, моих ладышек вдохновения и пальцем нежной теплоты. Без вас глужи! Во мраке затолчения тянулись чихотни бои. Без божества, без вдохновения, Без слез, без жизни, без любви. Пропажа найдена, настало пробуждение. Лишь под кровать заглянешь ты. Мой сон, как мимолетное видение, Не дал тебе погибнуть смертью сироты.